Друзья, приветствую! И сегодня сделаю недельный отчет по торговле на Форексу. Обещал каждый день делать, но дело в том, что не всегда получается закрыть день с плюсом. Имеется в виду то, что бывают сделки еще висят, ничего не закрывается, так как я не торгую внутри дня практически, и это среднесрочная торговля. Статистику, по которой я вам показываю. Соответственно, вы, наверное, видели в ленте, я выкладывал текстовые посты, которых это все дело объяснял. И, ну, скорее всего, что если будут какие-то интересные дни, то я буду их выкладывать, делать по ним обзор, видео, да. Но если их не будет, если там будут какие-то мелочи, типа 9-10 долларов, такого рода, то тогда он будет выходить в формате поста непосредственно на YouTube. Ну, а в конце недели уже буду подбивать какой-то итог ну промежуточный. Да? Ну и сегодня, так как у нас суббота, утро, Вчера закончилась торговая неделя и давайте начинать с конкурсного счета, он же консервативный. Что на нем получилось? Выбираем период, последняя неделя. К сожалению, особенностью терминала Герчика является то, что... Вне торговые дни ты не можешь посмотреть свою статистику. Ну вот почему-то как-то так. Потому что, как вы можете видеть, у меня здесь сохранение детализированного отчета просто не активно. Поэтому я здесь сейчас выставлю скрин с мобильной версии. И вам будет там видно, что неделя закрылась с профитом в 199 долларов пятьдесят цента. Вот, к сожалению, это максимум, что могу сделать. Ну и, наверное, подробности остальные по торговой неделе. По этому счету вы найдете непосредственно в канале Телеграма, собственно, вот здесь. Если не подписаны, подписывайтесь, ссылка будет в описании. Далее идем по герчику понят? По монетке, да? То есть вы знаете, что это гипотеза, которую я стараюсь подтвердить, управляю здесь непосредственно позиции и расчет риск менеджмента, естественно, а вход в позиции осуществляется по монетке. То есть орел-лонг, решка-шорт. Вот таким вот образом, ничего больше не придумывая, торгую только минорные и мажорные пары и никакую экзотику здесь не использую. Всего лишь 27 пар. Поэтому посмотрим, что с этого получится. На данный момент ситуация... Усложняется все больше, потому что просадка увеличивается, как вы можете видеть, в то время как э, прибыль замедляется. То есть, если раньше закрывали сделки достаточно часто, то сейчас они становятся все реже и реже и реже. И количество просадки, просадки увеличивается. Но посмотрим, что с этого получится. Благо я тут капитал занес. В смысле, не занес, а просто вбил руками, потому что это демо капитал. Естественно, я же. Ну, как можно подтверждать гипотезу на реальных деньгах, вы, наверное, понимаете. Он здесь позволяет торговать достаточно продолжительное время, тем более здесь минимальный лот абсолютно. Поэтому беспокоиться о том, что этот счет просядет, даже таким образом, я думаю, не стоит. Но в любом случае будет, будет интересно, что с этого получилось. Давайте смотреть на результаты недели торговой последняя неделя выбираем окей okay. и у нас здесь 73 23 я думаю видно здесь особо выводить детализированный отчет не нужно потому что в принципе и так все понятно далее я говорил о том что открою реальный счет консерватив опять-таки да на там 5000 долларов сейчас пока я завел 4 еще догоню немножечко чуть позже. Вот таким образом вот такая вот ситуация у меня происходит сейчас. Этот счет я открыл позавчера и пока что. Давайте посмотрим, что там получилось за неделю. Так, сегодня, вчера, текущий месяц, предыдущий месяц. Ну, давайте посмотрим на текущий месяц, потому что, по сути, так, друзья, на FIBA группа такая же ситуация, как и на Герчике, как я понимаю, потому что он мне почему-то не показывает. Да, не выводит, к сожалению, здесь за определенный период. Потому что рынок выходной. Получается, у них статистика не подтягивается. Таким образом, здесь в том числе. Ну, окей, хорошо. Хотел показать. Это как раз тот счет, который я веду до миллиона. Как я вам говорил уже. Да, там с тысячи долларов. Если вы видели информацию, читали в канале Телеграма. И это будем говорить так, агрессивный счет, но он агрессивно сбалансированный, потому что сделки на нем берутся очень нередко, и берутся они с наиболее, на наиболее вероятные отработки. Есть определенная статистика в той системе торговой, которую я использую, и вот как раз здесь и берутся данные сделки. Как вы можете видеть, что счет мой открыт на Forex.com, непосредственно этот и он достаточно мал, то есть я начинал его всего лишь с 1000 долларов, сейчас здесь 730 плюсом идет, и при всем при этом, что счету этому еще не, этому счету еще нет даже года. Вот такие вот он показывает результат, что достаточно неплохо. Это терминал TradingView, как вы можете видеть, и здесь на нем можно выбрать в качестве брокера Forex.com и, соответственно, использовать данный терминал как торговый терминал. То есть очень удобно, в принципе, и, наверное, это один из самых удобных веб-терминалов, которые я встречал и использовал. Сделка эта еще не закрылась. Есть положительная э, на нем э, э, сальда пока что, да, то есть оно не закрыто. Поэтому говорить о том, что и учитывать его в прибыль недели, естественно, нельзя. Поэтому будем ждать закрытия сделки. Возможно, на следующей неделе это все можно будет приплюсовать, к недельному итогу ну и соответственно что у нас получается 199 долларов 53 цента с консервативного счета герчика который я который мы рассматривали в самом начале прибавляем отработанный капитал на монетке 73,23 и получаем 272 76 центов вот такой результат получился в принципе за торговую неделю Ну и на этом у меня друзья все если хотите более оперативно следить за информацией по моей торговле, которую я веду на Форексе, то подписывайтесь на канал в Телеграме, ссылочка на него будет в описании. Там более подробный отчет о торговле я показываю практически каждый день. Ну а на этом у меня все, большое вам спасибо за внимание и до новых встреч, пока!